и сегодня в заключительную мою программу этого года ко мне пришел прекрасный гость, которого я ужасно рада видеть, Перс Рубинис. Доброе утро. Доброе утро, спасибо тебе большое. Да, а, спасибо знаешь, что за я, хочу, да, я хочу с тобой сегодня поговорить в целом о том, чем стал этот год, на твой взгляд, потому что м, ты все-таки сейчас возглавляешь Союз театральных деятелей Латвии. И мне кажется, у тебя информация такая, ну, как бы полноценное про все, что происходит в Латвии. Ты а, и смотришь, наверное, какие-то спектакли, и получаешь информацию от разных театров, и не только от, а от каких-то государственных театров, и от независимых, от актеров и все. И вот я очень хочу с тобой об этом поговорить сегодня. Ну так, в целом, да, вот какое у тебя ощущение от этого года, потому что год непростой очень. И, ну, первый, знаешь, какой вопрос я всем задаю? Почему театр в твоей жизни? Ну театр в моей жизни это очень субъективно, потому что я когда-то э, после средней школы пытался поступать в театральный факультет, а! да, и меня не взяли. Арнольд Линевич тогда очень известный режиссер Сайна из-за uh -huh. я очень уважаю, люблю, не взяли меня, потому что и, и почему? Потому что я у меня у мамы подруга была актриса национального театра. Хелена Романова, и поскольку я был с пушистыми, черными волосами, длинными и так далее, она мне заставила, даже не заставила, помогла выучить монолог Хлестакова. И я в стиле национального театра со всем выражением, со всем лицом, все это прочитала. Это, а, а тот год да, Дайлас, театр, ну, Дайлас театр всегда брал, как будто очень чистых э, людей из белого листа. Uh -huh. Во-первых, они брали из киноактерской студии, во-вторых, они брали вот этих как-то со, со, со стороны очень чистых людей. И э, меня пропустили до, до Колыквиума, я этот Колыквиум сдал, э, но потом меня не взяли. А потом э, режиссер дал с театра Арнольд когда я начал работать на э, телевидении, Две, две такие интересные вещи. Он своим студентам сказал, которые тогда поступили, он сказал, вот это мое самое лучшее, самое лучшее дело в моей жизни, то, что я ОРС не <с взял, потому что смотрите, что он делает на телевидении. Лобака, программа, это такой смех. И второе, то, что он позвонил мне, когда я начал работать очень сильно да, на... жив ⁇ живем все работал, он позвонил мне и сказал, у тебя надо поставить твою речь нормальную, это он раз, раз в неделю целый год за даром <соц> пригласил меня, <соц> и это я учился, да, и он как-то на меня вот так, мы смеялись с Айной Матой, что он вот сделал, и целый час каждую недели он со мной работал именно речью, речью как uh -huh. преподавать информацию. Так что с театра у меня, а когда вот министер, министр культуры Хеллена пригласила, очень сопротивлялся к театру, потому что я был в журналистике. Там. Ну, слушай, ну, у тебя Это вся само... жизнь в журналистике, ты же был да. звездой. Да, и... да. Ну, был, а, все, ну, все было. Этот период был. как бы перемен, когда вот 90-е, да. 80-е, да. 90-е, ведь твоя программа, она, собственно, формировала. Это как все вспоминают что там было этих любимого Плитковского. А это взгляд, или... взгляд программы, да? да, да? Мог, как будто, да я так да, понимаю, да. что так и ты был молодой так журналист. Было, так было, да. У нас mm. даже закрывали театры. По воскресеньям не стоило играть в спектакли, потому что никто не ходил, программа была. Все смотрели была. вашу да, программу. А да, вот такого, такого объема, такого рейтинга, я думаю, что никогда уже не будет. Но это такое время было. Там, mm -hmm. Мы были в, общем в такое время, в такое положение, так что... Слушай, ну вот просто ну, ничего, когда нормально. об этом думаешь, я потом с тобой об этом еще отдельно да. поговорю. Я очень хочу сделать интервью, потому что мне очень интересен этот период. Я сейчас так или иначе как-то начала им заниматься, начала вспоминать, что-то читать, писать. Мне кажется, это ужасно интересная тема для Это разговора. интересная тема, да. Да. И, И это, она... это одна из моих эти года у меня самые лучшие, я думаю, в моей жизни, потому что такого повторить уже невозможно. Ну это же как окна открыли, свежий окна воздух открыли начался. открыли, и, и поняли, что и как, и как жить должно быть. То, что мы не живем сейчас, как должно быть, это другое дело. Ну да, в ну тот слушай, ну человечество очень, все равно ошибки свои повторяет, но просто уже не в таком... было, тот момент было очень, да, я очень рад. То, что вот... Я думаю, то, что вот, если мы уже немножко о политике, то что я вот сказал, даже когда была встреча, их, их еще не закрыли, дождю, и я Синдееве сказал, что, дорогие друзья, вы должны думать немножко иначе. Потому что мне к вам вопрос. Угу. Потому что вот 30 лет, вот сейчас вы ноете, что вот что-то произошло. А что вы 30 лет делали, чтобы этого не было? Угу. Но это другая тема, конечно. Нет, очень... мне кажется, как раз эта тема очень важна. И она сейчас, то, что она вообще появилась, и то, что она обсуждается, для меня, например, очень важно. Она болезненно очень обсуждается. Но я почему говорю, возвращаясь к 90-м, что мне кажется, мы сейчас можем туда смотреть и понимать, что мы тогда не доделали, не договорили, почему этого не случилось совсем, почему это вернулось опять. Но это две разные вещи, Жень, потому что одно то, что… То, что не случилось, может быть, в прибалтийских странах, и конкретно да, в Латвии, конечно, в разных и странах другое дело разному, в России. России. По, потому что я думаю, что по-большому большому, по все-таки прибалтийские страны, несмотря ни на что, на всякие проблемы, там и национальные, угу. и, и экономические проблемы, и развитие проблемы, и проблемы и в культуре, языка, всякие и всякие проблемы, да. это бывает в каждой стране. Но то, что это все таки мы вышли, угу. и мы все таки продвигаемся, несмотря как, медленно, все медленно, но да. все равно. А то, что в России это отдельный разговор, я думаю, что это, это просто... Вот, вот мое такое ощущение, потому что я очень много работал с Россией, как ты знаешь, мой любимый угу. друг, и режиссер Кирилл Серебренников, и я ездил, смотрел спектакли и так далее. То, что в России... Очень никогда в Прибалтике, даже в советское время, и сейчас тоже, несмотря на всякие проблемы, нищеты или, или э, очень богатых людей, mm -hmm. не было вот такого разрыва между классами. Mm -hmm. Такого разрыва не было. Мы, мы, мы как-то все довольно вот middle класс такой средний класс, довольно вот... Ну все, да, и все живем. понимают, как жить. А в России, не... вот да. я помню, мы ездили э, в гастроли с Питера до, на Моск... до Москвы. На поезде 4 часа. Выезжая с 20 километров от Питера, начинается рух. Другая страна. Ужасно. Да. Доезжая до Москвы, вот все эти 4 часа ужасно. А потом доезжая до Москвы, оу, полчаса до Москвы. И, и, Мос... да, и Москва, Питер, они почувствовали, что они могут зарабатывать деньги и жить хорошо. Им казалось, что все это хорошо, мы в Москве, Слушай, ну вот, мы в шоколаде да, да. живем. И да. возвращаясь к дождю, мне кажется, проблема дождя именно в том, что он столичный канал. Да, да, есть да, это, да, знаешь, да. что все-таки, конечно, страна-то другая. И когда вот есть обобщение, просто надо понимать, какая-то огромная страна, и в которой просто реально 300 километров от Москвы ты попадаешь в другой мир. Попадаешь и, просто в другой там мир. и они очень хорошие журналисты, да, я они очень ценю, молодцы и то, что они сделали и так далее. Но то, что они не поняли, что <кх> приезжая сюда и когда дали им, в общем-то, дом, что немножко надо переключить свое мышление. И все-таки думать, вот что я хочу от этого дальше. Хорошо, я жил. Вот, например, Чулпан, у меня большое уважение. Угу. Хорошо были проблемы. Мы знаем, почему она так делала. Но она как будто, дай бог, что у нее там все стояло в голове нормально, чтобы угу. не переключила что-то. Я желаю. Но она все-таки переключила. Очень много людей переключили. А Дождю немножко казалось, что они приезжают и не так, так же будет работать, а система отношения, все это другое мышление, надо было переключить, если ты хочешь быть современным человеком, и хочешь ты все таки быть человеком, частью, который... Да, да, да. частью, защищаешь демократию, свободу. Ну, там очень большие вот такие проблемы. Мне очень жалко, что закрыли. Да, да, но не закрыли, все таки они работают, да, хоть онлайн, Но, но то, что они могли, они могли сделать, я, то, что я сказал, встречи там даже в кинотеатре, когда например, в примере фильма я с сказал, что вы должны работать не только на российской аудитории, которая по сравнению как будто смотрят вас, но тоже не очень-то много из этих миллионов, но вы должны работать на ту аудиторию, где вы сейчас живете. И, и, и переубеждать и латышей, как надо немножко, может быть, по-другому мыслить. А самое главное... Вот переубеждать тех людей, которые даже до сих пор еще не, не включились в нашу сайту. Да, наше это, это, это, это же очень думаю, тяжелый Я думаю, что тяжелый это большая вопрос. проблема. Да, это очень был, большой, большой их, вопрос. Да. Ну, вернемся к театру. Конечно. Ты вначале... Когда мы плавно перешли к политику, он... Ну, ты сам попросил это отступление. То есть твоя журналистская деятельность э, была связана с театром какими-то дружескими. Э, с, Просто там, люди все... в Латвии ну, очень да, маленькие общества, всех, это... всех да. знают и так далее. Да. И я так понимаю, 2006 год, да, да, когда ты пришел да. в национальный. В мае, а, мае... И это была необходимость каких-то изменений театра, я так понимаю. Ну было так, что там, в общем-то, о прошлом плохом я никогда не, не, -не, -не. говорю, но, но надо у всех было, есть надо, вот эти да, да, и надо было как-то то, что надеялись все, что надо было немножко создавать другое мышление. И мне, конечно, казалось, поскольку я всех там знал в театре, ну угу. в основном актеров и так далее, что это будет очень легко, что я приду и так. Переверну и сделаю. А очень такой у меня очень любимый артист Улдис Думбис, который знает не да. только латышкое, но русское. Аудитория сказал ОРС, и мы дружили. и он сказал ОРС, техника спокойно. Здесь свои законы, своя семья и так далее. Я понял, что я не могу вот таким образом сразу вот как радиостанции приключить на на Балтком, на на СВХ, например, да, невозможно. Да, да, Надо но же тоже та... твоя история. Да, да, надо как-то <свят> все это переходить, вот как-то. Но это было очень сложно. Это было очень сложно, и для Ну, ты хотел разогнаться, а оказалось, быстро, что Очень это... быстро, и очень быстро. Да. И я хотел разогнаться, и, и, и... но я говорил тогда еще жив был Альфред Яуншанс, который создавал очень много в театре. Эдмунд Фрейберкс <свят> был <свят> в театре. Я я из тех людей, которые… У меня есть свое мнение, очень жесткое иногда, но я из тех людей, которые… Я люблю и слушать, и от этого чего-то брать. И при том, у меня уже не было там 30 или 40 лет, у меня уже было 50 лет. Я как-то это самое уже немножко... Я это как, как? Новый, новый опыт. Да, новый да? опыт, новое ну, размышление. Ну, новый опыт, в котором тебе, в общем, доказывать особо ничего не нужно, потому что был нужно состо... было очень Нет, ты был все равно состоявшейся уже фигурой. Да, но мне для себя... И руководителем Но знаешь, но все равно, когда ты берешь новое дело... Но ну, это круто же. И тебе надо все равно заново... Это, это, это вот сравнение с театром, то же самое, что актеры говорят, что когда ты берешь новую роль, тебе... Бывшее все это плавает, да, обнуляется. И если ты не сделал новую роль, то о бывшем будет говорить: ну он там как-то сыграл там какую-то. Да, такое. было дело когда. Было дело и так далее. Да. А мне я такой человек, когда если я берусь, то я берусь за дело, если нет то лучше я буду сидеть, читать и э, пить водку. Ну, не водку, не люблю водку, но конец, конечно. Да. Хорошо. 2006, 2007, 2008 и в 2010 весной у тебя премьера Серебренникова. мертвые души». Да, мертвые души». ну это же был длинный заход, я так понимаю. Не, длинный заход с ним. Да. Потому что, ну как это случилось, я, я поехал на «Золотую маску», я посмотрел, по-моему, «Лес» и «Господа Головлева. Ну, Да, мне очень понравилось. И я даже сидел, я помню, мы смотрели какой-то отвратительный спектакль «Фоменко», между прочим, который был длинный, что-то там такое. И сидели в театре «Калягина», где эти стулья, все это я все разглядывал, и Кирилл сидел так, и uh -huh. я, это самое, мне сказали, ну, вот это Кирилл Серебренников, да, я до этого там, но я знал некоторые спектакли, не, не подошел к нему. Я приехал в Ригу, и это самое, но ну, я думал, ну, ну что-то, может быть, мне всем, что-то мне вот понравилось, он сидел, так как он смотрел, потом заснул, потом он опять смотрел, ну, в общем-то, не было, я люблю Фоменко, но это не было, даже не помню, что он там показывал, ну, вот. И я попросил Хенри этой Верхоустинской, если у тебя телефон, может быть, потому что она какой-то маленький интервью. Да, есть. Я позвонил. Mm -hmm. а, он ответил. Mm -hmm. Я говорю, а здесь ну вот такой, с Рига Основной театра, да-да-да-да-да-да-да-да. Давайте, может быть, встретимся, если вас нет. И я понял, что у него никакого интереса нет. Абсолютно. Слушай, ну я тебе никакого. возражу. Я тебе возражу. Извини, ну, 2006 год весна. Я на фестивале Нет мы делали специальный проект. Мы думали, он, что он будет обменный. Mm. Мы возили Херманиса в Москву со спектаклями «Лед и долгая жизнь». Да. Это был конец апреля, да. начало мая. И в ответ мы должны были привезти «Голую пионерку» и еще что да. И я даже привозила Колю Симонова сюда, мы смотрели разные площадки. Но в результате это все не получилось, потому что хватило денег только на поездку я привозить спектакль, Жень, он был готов. Да. Но работать, потому да. что он за границей никогда, никогда не, не работал. Тогда, да. Первая заграничная постановка была у нас. Да, но в Ригу он хотел. Он, да. И я ему позвонил, он, да-да-да, ну, если вам так надо, ну, давайте завтра у меня в 2 часа заканчивается репетиция, давай два 2 часа у МХАТа, а я в Риге сижу. Да хорошо, что у меня виза была, ага. я сел на самолет, на следующий, это было в три часа мы говорили, и на, следующий день на следующее утро хотели. в 7 я сел на самолет, я полетел, и это самое, мы стоим у он не выходит, конечно, я ему звоню, он не отвечает, потом этот сторож, я говорю, ну он в театре, да, он в театре, ну может быть скажите ему, что там человек живет, он выходит. «А, да, а как вы там?» а, а. Даже он не понял. Я в Москве, в Питере, где? Uh -huh. В Берлине, uh -huh. где я нахожусь. Мы зашли там на кафе напротив, и я вижу, что он, он что-то там мне предлагает, у него там 20 минут, он предлагает что-то у меня там ставить евредику, и что-то из, из этих, думая про Ригу. И я говорю... А может вы не стали, никогда, мне было интересно мертвые души? И в этот момент, ты знаешь, как было... Включился. Включился. Он мертвые души, и давно хочу это. Да, договорились, все. И вот в этот момент мы договорились. Потом мы работали, по-моему, там полтора года все время переговоры, чтобы он меня понял, что я хочу, чтобы я его угу. понял и так далее, и так далее. Но вот и создался мертвые души спектакль, который, я думаю, что один из... из... Вот это был знаешь, это было, это было, да, вот это было переключение Перемена, да. на, национального театра. мышление, что можно и так. Даже мне вот старые люди, которые э, все время ходили всю свою жизнь на, на абонементы, э, даже те люди сказали, что да, вот, вот этот спектакль что-то вот что-то вот такое. Ну, и мы получили гран-при и все остальное. Этот ну год, слушай, у ну, этого э... спектакля случилась потом другая жизнь уже в городе. Другая центре. жизнь, за да. что что я очень в обиде, потому что мы очень хотели поехать в Авиньон, нас не взяли, потому что какая-то Рига, какой-то национальный угу. театр, сама ты знаешь, как в фестивалях про национальных театров. Угу. А когда Кирилл сделал спектакль в Google Центре, его сразу взяли в Авиньон. Да, вот, да. вот, вот это и то, что я говорю про дождь и про мышление, понимаешь, не только в России. Это мышление Нет, это везде. И в мире. везде. Везде, а может, везде. Да? Везде. Везде, ну, слушай, да? я была в этом году э, в, в Зальцбурге, была премьера там спектакля с участием Миши Дурненкова, он писал угу. часть спектакля, Яна Рос, литовская такая режиссер, она сделала большой спектакль э, в коллаборации между Цюрихом и угу. Зальцбургом. И мы потом сидели, разговаривали с, вот, с представителями драматургии Герма... Германии, там э, был куратор и исполнительный директор драматической программы, мы сидели разговаривали, я стала им рассказывать про Латвию, и они говорят, боже, у вас там какая жизнь интересная, мы даже ничего об этом не знаем. И мне показалось, что это вообще очень важная тема рассказывать да, и объяснять, да. что и происходит. И как как-то войти в, эти, в эту систему. Да, мы не в да. этой системе. Это, это для меня вот сейчас большая боль то, что я пытаюсь как-то думать, как вот с этим делать, потому что, чтобы знали, чтобы, в общем-то, знали. Что есть что такой Пётр Иванович Дубчинский. Что есть, да, что, в общем, есть такой, да. Гоголя вспомнить. Абсолютно, абсолютно, да. Ну, вот, а, это так. Скажи мне, пожалуйста, ну, это были счастливые годы твоих национальных национальном И Кирилл театре. мне, между прочим, то, чтобы за закончить об этом, угу. Кирилл мне э, перестраивал мышление о театре, что театр не только произвести там на сцену сделать спектакли, в общем-то, пьеси и так далее, и так далее, и так далее. Это он мне как-то включил другое мышление. Зачем этот театр? Угу. Если ты мне спрашиваешь, почему я люблю театр, потому что я люблю э, это живое соприкосновение. И особенно я начал любить э, малые залы, потому что я сижу, и я, э, ну я своим опытом сейчас просто... Э, ты знаешь, в большой сцене, ты сама знаешь, очень, очень хорошо можно соврать. Да? Если ты хороший актер, ты можешь этого зрителя вот так обмануть, обмануть да, да. что он просто... Я, а, а, а в малом зале это очень трудно. я просто вижу... И там любая как, фальшь видна. Да, да. Угу. Я, я, я просто вижу, умею уже различать, когда актер очень профессиональный, э, профессионально делает свое ремесло, но другое дело, когда он делает ремесло и с сердцем и умом, и все это вот как свою, не профессию только, но свою жизнь вставляет. Uh -huh. Вот это очень интересно. Я очень люблю кино и арт, и все остальное в художественном мире, но театр как-то он создает вот это ощущение. Но, но это очень надо... Ощущение разговора лично с тобой. Да, всегда. но это очень редко. Это очень Это редко, когда да. хороший театр. Да, да. Ну, слушай, и, и, и когда мы ходим на выставки, мы же тоже не, э, не задерживаемся около каждой картины, конечно, да? конечно. Около каждого объекта. Что-то по... что-то сказ... в... Да, мне когда-то сказал же, но Норман Науменс, мы ночами там говорили, критика там, да, да, там да. уже mm -hmm. на том свете. К сожалению, он мне позвонил как-то, я уже какие-то три года отработал, начал, вот театр поднимался, и все, он мне позвонил, Говорят: э, ты знаешь, для меня вот так, если у тебя в сезоне есть один хороший спектакль, ты уже, может быть, горд. Если у тебя два хороших спектакля, ну ты уже гений. А если один из них, прямо вот такой, который вот захватывает, uh -huh. ну то вовсе, понимаешь? И я из этого как-то выбрал себе, что не надо волноваться за то, что очень за много... Ну надо, ну актерам-то надо работать. Но есть другое дело. Есть в театре другое дело, не опустить... А он не, извини, а он не сказал себе, что если у тебя четыре великолепных, задумайся. Тогда задумайся, ну, это ты вот я сейчас говоришь. Я бы сказала говоришь. так. Да, да, да. Но, но то, что я думаю, что очень важно, э, не опустить это, как на русском языке, да? вот не опустить планку. Даже если у, тебя, если у тебя не спектакль, который тебе самому, вот надо понять, как не упустить планку. Вот ну слушай, и помимо, помимо содержания, есть еще уровень профессии. Да? Помимо да. того, что это может быть, ну, как бы сказать, ну, и даже если мы вспомним того же Кирилла, я все время думала о том, что у него есть такие спектакли, где он что-то нащупывает, нащупывает, и это еще не идеально, но потом это выстреливает. Ну, ты не можешь постоянно делать идеальные вещи. Абсолютно. Это, это нормально. Абсолютно. Абсолютно. Но при этом, если ты не делаешь, ты теряешь навыки. Поэтому, конечно, в театре должны быть спектакли, которые просто разговаривают со зрителем на каком-то понятном языке, поднимают какие-то важные темы. Опять-таки, как мы это правильно сказал, актеры должны работать. Они не могут сидеть и ждать, когда появится кто-то гениальный, сделать с ними что-то гениальное. Они не смогут этого сделать, если они не будут Над работать. об этом хорошо. Например, если мы смотрим, если есть время, у меня нет времени, у тебя побольше, может быть, ты побольше просто знаешь об этом, поскольку ты критик тоже. Ну, например, смотри Вилсона, да? У него же спектакли, если вот ты так едешься, смотришь, как будто... Что-то очень одинаковое, Там в одном спектакле этот цвет и все это, но ты понимаешь, как он над этим работает, чтобы это было вот вот как это тренинг для, всех, это кто тренинг, включил, для да. да? Иногда вот это, думаешь, опять он это сделал, опять. Что-то не делать, что-то новое. А зачем? не надо новое? Может, надо дорабатывать это для такого? до совершенства, да. Разные мышления. Да, ну вот я сейчас как раз рассказывала про спектакль в Каунасе, который стоит поехать, конечно, посмотреть. Он поставил. Это двойная, опять-таки, работа. Он сделал в Дюссельдорфе проект, Дорианс, ну, Дориан, да, в Дюссельдорфе, и потом сделал в Каунасе через несколько месяцев. Okay. Да, там сет один, история одна, но при этом, например, в Дюссельдорфе обе роли играет один артист, а в «Каунасе» двое. Да, интересно. Он выбрал еще молодого человека, который играет вторую «Ипостаси», и этот прекрасный, вообще совершенно потрясающий актер молодой в «Каунасе». Я просто смотрела и думала, господи, он так похож на Уилсона, только ну, как бы молодого как будто бы Уилсона. Да, да, да. Он даже вне, он так его точно показывает, невероятно. Очень было мне интересно на, за этим наблюдать, как он это сделал и как, представляешь, для кого у нас поработать таком, э, с таким, с таким ну, как бы качеством театра. Вернемся к вопросу, который я хотела тебе задать. У тебя полное ощущение от этого сезона, какое? Вот я, мы не будем говорить, мы просто вот скажем, да, что театров на самом деле ведь в Латвии много. Это не только Рига, это еще Валмира, Липая, Даугавпилс. Резекне, независимые театры в Латвии существуют. Вот у тебя какое ощущение от, от этого сезона? Ну, но это, я думаю, что это очень сложный вопрос. Потому что э, как смотреть, если сезон брать вот так качественный или некачественный? Mm -hmm. Да, он качественный. Если он средний или, или планка повышается, то он средний. Но это уже есть причины, да? Мы э, понимаем, что было нет, два года. Нет, нет? ты не нет, считаешь нет, нет, я не считаю, потому что наоборот. Я думаю, наоборот, потому что если умные люди были за два года, можно было сделать... Подготовить. Подготовить такое, что просто была бомба. И этому вот в этом среднем сезоне две вещи, которые я бы хотел э, поощрять или сказать, что это действительно. Да. Одна, конечно, это Валмерский театр. Угу. Потому что нет в таком, э, таком смысле, чтобы там была вот что-то такая бомба, чтобы, ну вот это обязательно надо и на так ремонт. далее. Да? При этом на ремонте, при этом малый зал, они, они очень э, в плохих э, обстановках, как угу. работать и так далее. Но есть такие определенные вещи, которые доказывают, что театр очень-очень стабильный. И в этой ситуации, когда вот такая ситуация, угу. где нет ни большого зала, ничего, что время надо выезжать повсюду, по Латвии и так далее, он очень стабильный. У него... У Валмерстева театра э, Эвита сделала Снедзе, э, директор, директор, да, театра, да. директор театра, сделал очень стабильный, хороший репертуар. Ну То есть мы можем сказать, что там управление, и плюс еще труп держится и труп понимаю. Да? И молодые пришли. Угу. Очень сложная ситуация для руководителя. Молодые пришли, э, старая труппа, молодые, все ввести, при том зала своего нет и так далее. Но каждый и спектакль, плюс да, каждый спектакль на уровне выше среднего. Ага. Вот это самое главное, что театр очень стабильный. Это доказывает. Но это и не поэтому очень не радует. зря они в этом году во всех номинациях Да, во были. всех номинациях, больше всех номинаций и так далее. Притом очень хорошие актерские работы. Да? Вы ну, да. Выиграла Чулпан, но я думаю, что вот... Вот ну, Вана была она получила, прелесть. Она же получила эллисмент, да, да? Да, да, да. Она получила приз зрителей. Она в спектакле «Кто боится Вирджина и прямо прелесть. Вот три часа работать на сцене без отдыха, как она mm -hmm. это делает? И в этом спектакле я почувствовал, что она не только мастер своего дела, вот то, что я сказал, что она из себя дает, и что, то, что у неё все работает: тело, мышление, всё. Mm -hmm. Так что Валмирский театр для меня такое очень, очень хорошее ощущение. Второе, но все это в театрах, я говорю, вот как-то вот очень средняя такая планочка. То, что можно сказать, что действительно, это, конечно, ротко. Но, но, там большое но. То, что Ротко для Латвии... Ротко – это спектакль в Далес театре, который выпустили весну этого года. Да, и который получил... польской командой постановочной, И который получил приз большой сценой и так далее, очень много номинаций и так далее. Ротко для нашей публики для большого зала Далес театра, конечно, это ступень вверх, но... Для меня это э, очень хороший спектакль. Почему? Потому что я вижу, как э, Творковский э, от чего он брал, э, какое его, у него Но мышление. Это, ты это я вижу, потому что я очень много видел. Потому что Варлиховский, польский режиссер, делал это уже 10 лет назад. Потому что это, это Марталер, Талхеймер, но все они, немецкий, польский театр, да, современное видение, это, это стиль немножко польского театра, uh -huh. который сделали. А, мне понравилось, мне понравилось. То, что мне была проблема, мне нигде не задело. Вот в Алмерском театре Вирджиниу не задело uh -huh. сердце и, и так далее. А там мне не задело, все это было... Классно. Там шоу. были шоу, там были очень хорошие моменты, там были интимность с экраном, все это сделано ну, то и То есть там есть сочетание и шоу, все. и там... тонких да. каких-то дуэтов. Из, да. из, из, из 10 баллов в 9,5, конечно, это была ступень. Это большая проблема, конечно, для Дарлас театра, где идти дальше. Сейчас я не видел Юда, но говорят, что очень хороший спектакль. Юда, да? Да, что да. да, да, очень хороший спектакль. Да. Так, что, так что вот по сравнению. Это полночное шоу с Иудой Скриотом. я так скажу. это я еще не видел, мне вот сказали. Режиссер Мартин Шейхер. в общем-то, Средний театр. То, что меня немножко, я о чем я думаю, мне да, в Лепайском театре хорошие вещи происходят, но они выходят такими взрывами, такими. Братья Гримми, Элмара Синькова, вдруг что-то потом немножко падение опять, потом опять какой-то взрыв. Но Харберт Лаукшинс, директор театра, сам актер и режиссер, он, он понимает то, что он делает. Но он понимает, для кого и как для он работает. Все-таки это работает. небольшой но город, но либо, это не Рига. Конечно, проблема, да. потому что аудитория там просит более... Спокойные спектакли, более сдержанные. И при этом он, позволяет себе. он себе позволяет. Так что я ну рад вот, за него. Да, я вот сейчас смотрела Королеву красоты, которую они там сделали. И я обратила внимание, это была не премьерная публика, это был обычный полный зал. И этот, ну для меня, когда человек, который следит за театром, довольно старомодный стиль постановки. Да. Да. Но он честно сделал этот спектакль, абсолютно. Не, это ну, просто очень честный, но при этом очень 90-е такие, знаешь, там прочитываются. Но об этом мы можем говорить. Да. Вот надо мы говорить, имеем что, право. Нам, что нам нужно. Но люди да? реагируют очень живо и, хорошо. и очень отзываются, откликаются. Я понимаю, что массовая аудитория она вот как бы добирается потихонечку к, к какому-то и тому театральному языку, который ей понятен, который для нас, вот для специалистов, может быть, уже выглядит там, типа устаревший, Но при этом честные актерские работы, отличные, Конечно. очень хорошие, честное высказывание, даже там придумано что-то, понимаешь, там, я не совсем согласна, возможно, отсюда из нынешнего дня, но, говорю, что был полный зал, и публика была счастлива, и люди расходились Но об этом мы, и разговаривали. мы, понимаешь, можем говорить, потому что вот, ну как, ну что нам... Мы маленькая страна, у нас аудитория, в общем-то, на культурные э, мероприятия ходят где-то 50-60 тысяч человек, угу. не больше. Давайте за них поборемся да, еще. и мы боремся все время за это. И мы очень мало думаем о том, как привлечь еще больше, как и больше аудитории, например, да, да? да. это mm -hmm. большая проблема. Исходя из этого, вот, э, то, что мы должны делать, и то, что я пытался сделать, э, я пытался сделать, в общем-то, делать нормальные, как будто спектакли, и так нормальные, нормальные, нормальные, и так вдруг какая то там ракета, бум, ну, который выходит. говорит вдруг на другом да. языке с тобой, и да? если вот и при том, я делал очень много ошибок. У меня, например, Вестер Кариш делал очень хорошие спектакли, и люди не поняли. Ну Я, не я поняли. смотрела два спектакля на выходе. когда да? Это «Соломея», который мне в 18 да. году я смотрела, да. который мне очень понравился. Ну, это было прекрасное да. произведение искусства. И на следующий год он сделал это «Балтийское кольцо», да. Да. которое мне на самом деле очень понравилось. Очень хороший спектакль. Был. Но Он был очень сложный для сложный, массовой аудитории. и, и «Соломея» тоже самое. Ее сняли. И... Она ну, из-за это... музыки, которая там ну, была. Ну да, но все равно. Это непривычный стиль. Музыка компилируется с сценой. все этой и тема. И, и на всю музыку оперы делать текст. Это очень сложная вещь. Но очень хорошая вещь. Я очень горжусь этим спектаклем и с Но и публика его как будто не очень-то приняла. Угу. И о чем я говорю? Понимаешь, надо как-то сбалансировать это. То, что ты делаешь. Вот ты делаешь когда к твоему театру привыкает ходить. Угу. Когда к театру привыкает ходить, Они это, маленькая это маленькая да. страна. Это маленькая страна, да? Это не то, что, например, Кирилл в Гоголь-центре делал, или там в Гер... Шоу делает, или, или большие там... Когда миллионы да, есть. Да, когда миллионы, и когда знают, ну вот этот театр, он современный, он интересный, он будет опять что-то новое, это другое. Здесь так невозможно. Тебе надо делать нормально публика, чтобы ходила. И тогда давать им какой-то взрыв. Так, дых, а так тоже можно. Но мне это не понравилось. Хорошо. На следующий он приходит, а это мой театр. Потом какое-то время опять взрыв. Они, А что они делают? Почему они делают? И так может он, быть, не задуматься, зачем быть, они это задуматься, делают? Может не задуматься, понимаешь? Да. Как я своим, когда или студентам, или ученикам, когда я прихожу, я говорю... Для меня, не волнуйтесь, что, что у вас там какая-то нет знаний про театр или про mm -hmm. художество. Я говорю, у вас в теле три вещи, в общем-то три, три пункта у вас в теле. Это э, голова, ум, это сердце, плакать или злиться, или быть mm -hmm. И не, немножко ниже это секс. Если у вас эти три пункта работают... В любом, в опере э -э, в рок-концерте, э -э, в театре, значит, вы свои деньги и свое время не тратили зря. Если у вас работает два пункта, тоже, тоже, хорошо. тоже хорошо. Если один, хоть немножко тоже. Ну, будь там голые люди или там мишление там Жижок или Питерсон в театр театре, например, это великолепно. Тогда Если ничего, да. Тогда вы и говорите своей подруге или другу, давай пойдем выпить или что-то там, и об этом ничего не говорите, значит, ваши деньги, ваше время потрачено вот, вот зря. И это, я думаю, что должен понять каждый вот руководитель и, и художественный руководитель. И вопрос, который вот для чего вы делаете спектакль, я знаю, что всегда вот все злится, mm -hmm. когда я спрашиваю, вот, для чего вы делаете спектакль? Ну как для чего? Ну как для чего? Ну все таки ты должен думать. На чем он будет? И для, играть? Кого? <смех> и для кого? И да? о чем ты <смех> хочешь поговорить с этими людьми? Да. Так что я думаю, что вот это. И, и этот театр, ну, про, про сезон еще. Вот я э, видел все спектакли в Номрышском театре. И я пока не понимаю, на какую дорогу они вступили. Но пока не понимаю. Слава Богу, что я видел Жижека и Питерсона. Да, это очень да. хвалят все, но. Да. Мне сложно сейчас на, тут говорить да, на одной аудиторию, сказал, что потому сходите, что это будет сложно. Потому спектакль. что это, это, это. Блестящая работа двух людей. Блестящие, блестящие, актеры. Да, он вот, же угу. абсолютно. Э, то, что там они делают, это, это высота. Но на какую дорогу вступил новый театр, на развлекательную или, или дорогу мышления, то, что они до сих пор делали, Поэтому не знаю. Извиняюсь. Да, ну то есть сложно говорить о том, какая стратегия сейчас у каждого театра. Мне кажется, мы сейчас находимся как раз в тот момент, когда эти стратегии определяются. Вот Кариш и Жагарс пришли в начале 20-го, но их как бы прервала деятельность два года ковида, и мы сейчас будем видеть, куда двигается театр. То же самое, можно сказать, про национальный, который пригласил Сенкова сейчас, как художественного руководителя. И он на прошлой неделе рассказывал про пятилетний план, который он придумал как вот некую драматургию. В кукольном театре поменялся руководитель. И мы будем смотреть, как это тоже, куда будет двигаться. Про новый Рижский ты сказал, который в ожидании своей еще площадки вернуться назад и думать о том уже, наверное, как-то. Ну, я думаю, там что новые что делать... просто сейчас забирает публику. Очень, извиняюсь, что забирает публику просто, чтобы, чтобы входя в новый театр, у него была большая аудитория, был большой фурор и так далее и так далее. Да, но и, это, это такая, да, и, и, и театр, и который в общем само. 100 километров от на севере, но у которого там какая-то невероятная традиция сохранена. Вот то, о чем всегда говорят, как сохранить традицию не превратив ее в какую-то мертвечину, да, вот они умеют это как-то делать. Очень сложная ситуация, что мы, Долгопольский да, театр, это очень большая проблема. Ну, там вообще проблемы с городом, я думаю. С то, городом, я. с аудиторией, все, И то, что и, иногда, вот, например, там, э, пытаются делать некоторые спектакли, как был, например, Орвелла, э, сделали, угу. э, снимая шляпу, да, мы показали на телевидении тоже это, этот спектакль, снимая шляпу, что что-то такое происходит. Угу. Потому что просто там надо выжить. И они делают всякие спектакль, чтобы выжить, чтобы вовсе аудитория прошла. Как-то это, Ну вот он рассказывал сложнее. мне тоже осенью про планы на этот год. И это было довольно... Ну, вернее, интервью брала, у него печатала. Но то, что, знаешь, что у, меня волнует. у меня волнует, что ни, ни у кого нет вот такой... Не знаю, вот как Элмар в национальном будет это развивать дальше. Но... Ни у кого нет вот такой... Каждый борется за аудиторию пока. Вот такое ощущение. Все театры борются за аудиторию, чтобы держать чтобы люди э, пришли, чтобы деньги заработали, потому что билеты стоят уже дор дорогие э, билеты. Э, чтобы... вот, вот такое ощущение, что мы вот сейчас как-то выживаем. И то, что мне, ты мне спрашивал насчет этих э, двух лет... Я думаю, что э, э, лучше всего этот э, два года использовал Дайлас Театр пока. Угу. Потому что они не тратились на какие-то такие ко-проекты, но они вот э, вышли, например, с Мельгисом. Но они накопили какую-то подготовку. Они да. накопили Ротко. Как бы там ни было, на этой сцене был Малкович. Ну, как будто. Ну, проект угу. вот и сделан. Угу. Чтобы о, о этом не говорили, все-таки это было какое-то мероприятие, которое вот, ах, Малкович, угу. да, на это вот это дело. Понравилось, не понравилось – это другое дело. Но вот как-то вот так ощущение, что да, вот мы это время использовали для удержания актеров, да. денег накопили коллектив, и сейчас мы выдаем. Посмотрим, да? Посмотрим. посмотрим. У меня осталось <связь> две минуты, но я все-таки хочу две сказать... Две Да, все, мы должны заканчивать. Мы очень быстро. Всем кажется, о, о чем мы будем говорить целый <связь> час? Ты знаешь, не успеваешь ни о чем сказать, по сути. Я просто хочу сказать спасибо Дали с театру за этот, вот о чем ты -то пересел... поговорил, потому что, как бы мы не воспринимали все, что происходит, это действительно огромная публика. И то, что они меняют понимание публики о том, каким может быть театр, это будет менять вообще как бы и э, всю латыш, весь латышский театр, надеюсь, потому что это огромная надеюсь. часть аудитории, которая доверяет далее театру, но приходит с... смотрит правильно этот же, новый язык. Да, но правильно Женя, но из этого вот тоже как э, было в национальном, когда я... надо надо всем понять, что не будем делать все все. Да, нет. Вот это конечно, самое главное. Конечно. Потому что сейчас пох похоже, что все делают какой-то маленький взрыв, где то, -то... что-то удалось, да. Удалось, надо а остальное вот мы да. как-то удерживаем. Этого нет дальнего, как будто мишления. Стратегии. Стратегии. Надо все-таки выбрать, по какому пути я иду. Да? Там можно ошибиться и, и перевернуть что-то там, и ездить угу. по шоссе, а потом немножко свернуть на, на, на, маленькую, на дорожку. маленькую дорожку, а потом что-то еще, но немножко. На чем я работаю? На какой театре я работаю? Понимаешь? Вот это, да. я думаю, что э, очень важно. Придешь еще? Ну, приду, я сюда. Смотри, если есть о разговариваем. разговаривать. Спасибо большое с наступающим. Мне тоже. Хорошего я удача хорошего. Полдес. Радио Балткома.